Важной темой обсуждения стало повышение цен на акцизы ГСМ. Напомним, ранее общественники Федерации автомобилистов России и парламентарии ЛДПР обращались с предложением создать оперативный штаб по контролю за ценами на топливо. Но в правительстве сочли это нецелесообразным и ограничились созданием рабочей группы, которая, отмечу, так до сих пор ни разу не собралась. А впереди посевная, северный завоз и уборочная. Где брать на это деньги, непонятно, ведь в бюджете рост акцизов не был учтен. На сегодняшний мой вопрос, губернатор поставил задачу правительству Красноярского края, боюсь, в ближайшее время трудновыполнимую, потому что он конкретно сказал, что в Красноярском крае больше, чем на рубль, стоимость топлива не поднимется, А если говорить по инфляции, которая тоже была затронута, то инфляция у нас выходит за рамках 10%. У нас в этом году уже было повышение стоимости топлива. еще будет одну стоимость топлива повышение, Поэтому, я думаю, в любом случае, за рамки инфляции вылетит. И правительству сейчас действительно нужно уже думать не о компенсациях мер, которые мы говорили в рамках бюджета нашим предприятиям. А теперь в целом необходимо будет вести переговоры с топливными компаниями, которые продают автомобильное топливо на рынке, именно о том, что цену нужно будет сдерживать.